Садимся с ровной спиной, руки в намасте, закрываем глаза, послушаем свое дыхание. What Почувствуйте связь всех людей, которые участвовали в создании наших генов. Почувствуйте всех тех людей, которые работали над тем, чтобы мы сегодня были здесь. Разогреем, чтобы они были теплые. И заряжаем лицо. Заряжаем лицо энергии. Пишем семь дыханий, как будто нас кто-то тянет вверх. После седьмого делаем вдох. И на выдохе опускаем руки и скругляем спину. Сразу же вдох, поднимаем руки вверх. Сразу выдох вниз и так ведь раз. Голова чуть влево, смотрит, Дышим. В другую сторону. Здесь нужно раскрыть ребра. Еще разок. Выравниваем, и перед собой руки опускаем вниз, скругляем спину, выдох, вдох, поднимем, отцепляем замок и зацепляем его сзади. Если получается выравниваем ногти. Делаем вдох. И на выдохе наклон вперед, замок вверх. Вдох сразу. То же самое, только к левому колену. То же самое, только к правому. Прекрасно. Отцепляем руки перед собой. Фиксируем на полу, спина ровно, постарайтесь, чтобы она не будет. Поднимаем правую руку, и пошла она наверх, и немножко себя заводим, так, чтобы одна диагональ была, правая левая рука под 45 градусов, как бы в одной линии. Смотрим на правый палец, здесь нужно раскрыть грудь, возвращаем на место теперь поднимаем руки вверх и сейчас мы сделаем несколько дыхательных упражнений вот таким образом 10 раз и в другую. Вот так вперед назад. Понажимаем педали на своей машине. Хорошо, берем правую ногу, покляйку, и Поделаем на бедро и вдох поднимаем выдох на гонтуре опускаем семь раз другая сторона прямой на или на здесь здесь на самом деле здесь можно ее сгибать то есть есть разные уровни есть профиль супер ровно а если ты новичок да если ты не супер йог то можно и вот так можно ровно можно ровно и на низко да но здесь знаешь как бы сродни складки смысл в том чтобы вот эту часть проработать и оставить ее ну, максимально, то есть как бы, вот упор идет вот сюда, под поднять. Mm -hmm. mm -hmm. Если ты так сделаешь, что mm -hmm. у тебя здесь еще остается ход, нужно mm -hmm. заполнить mm -hmm. вот этот угол, mm -hmm. да, то есть нужно ее как можно выше, но лучше даже чуть-чуть И на короткую ногу делать, да? Mm -hmm. Носок на себя, да, потому что, что когда носок ввязь. на себя, ты здесь тянешь. Здесь да. Это делали? Нет. Нет. Нет. Нет. Делали. Поехали. Здесь даже смотри, руки видишь под бедро, чтобы выше ее промять, поднять. все без задержек мы здесь дышим теперь берем баланс на молодхар чакре мы сидим чуть-чуть поднимаем кусочек, можно их и сгибать то есть но ну, здесь уже идет работа с прессом ну и также угу. давайте скрутку еще сделаем мы берем правую ногу за левую правая рука идет за спиной на пол фиксируем ее а если нету такой сильной гибкости можно Левой рукой обхватить колено и вывернуться вправо. Если, да, если все хорошо с гибкостью, то мы берем левую руку, заводим за правое колено и берем левое колено и выкручиваем вправо голову Дышим. Чувствуйте спину, какие-то зоны напряжения на спине. Пройдите внимание по этим зонам напряжения. Уже резко не возвращаться обратно и другая сторона то же самое и вправо залево. ноги ровнее, руки за себя и ладошки друг к другу. Чуть-чуть сгибаем колени и тоже, по ощущениям, немножко вперед корпус. Вот. Сделайте так, чтобы грудь раскрыть. Можно. Вот до упора дошли нужно посидеть, можно даже сделать Бабочку нас сторону и в другую сторону, чтобы шея тоже разогрелась. Теперь фиксируем голову ровно. Хорошо, закончили, теперь мы поднимаем колени и поднимаем корпус вверх, дышим, если тяжело, то можно ну, раньше времени допустить, дышим. Теперь выравниваем левую ногу, правая стопа напротив, где колено, левую ногу. поднимаем корпус, опускаем, и теперь мы делаем наклон вперед, выдох, и поехали, вдох поднимаем корпус, выдох наклон вперед Еще шесть раз. После чего меняем То же самое. Семь Руки можно двигать зали. и переходим к кошки. Руки и ноги ровно, друг с другом. Все параллельно друг другу. И поехали. Прогиб, наклон. 8 раз. На вдохе мы прогибаемся, смотрим вверх. На выдохе справляемся. Поехали. Очень сложно. И последний раз. Угу. Теперь мы ложимся. Вытягиваем руку перед собой. Теперь поднимаем правую руку, левую ногу. через другую. Теперь все поднимаем. За ноги? Поднимайся. Можно чуть-чуть Ну, как и Мы делаем упор руками где грудь на уровне вены. И выходим с собаками вверх вниз. Жжу. Собаками вниз. Дышим, я поправлю. Поза восьмиточек. Ноги. Поза восьмиточек, колени под бородой грудь. Я уже подинамичнее, по идее. Копчик вверх. Вдох, собака могла вверх. Выдох, собака могла вниз. Право ногаще вперед. Левое колено на пол. Фиксируем устойчиво. Поехали. Прыгаем назад. Семь, дыхание. После снова вдох и на выдохе руки идут вниз. Корпус идет назад, колено правое распрямляем и сделаем наклон вперед. Выдох. Сразу вдох. Руки наверх. До крайней точки. Выдох. Наклон вперед. Вниз до крайней точки. Поехали. Еще шесть раз. После шестого руки на пол, поднимаем левое колено, выходим собака собаками вниз. Возы восьми точек. Собака мох вверх. Всегда делаем на духе. Собака мордой вниз на выдохе. Левая нога шик вперед. Правая колено надо. Фиксируем источник нажимаем. Поехали вдох, все наверх. Семь вдыханий. и на выдохе руки вниз корпус назад пройти вниз главным дошли до крайней точки выдоха сразу вдох и все поехал на до крайней точки вниз поехали еще шесть раз красиво грациозно осознанно После седьмого раза руки на пол фиксируем, поднимаем правую ногу, срабатываем длину. 8 точек. Собака вверх. Собака вверх. Правая нога шаг вперед. Левая нога ровно и пятка левой ноги опускается на пол. Фиксируем себя в этом положении. И поехали. Вдох. на Небольшой прогиб назад дышим. Делаем вдох на выдохе руки вниз за себя можно немножко вперед можно вниз Дышим. вдох поднимаем до входим до крайней точки выдох опускаем назад вдох Последний раз. Сразу руки кладем на пол. Поднимаем пятку собакам организм. Да, га. Да. Планка. Планка, планка, Ну там тоже как вариант планки. Поза восьми точек. Вначале колени половинка, друг диска. Бабакоборда вера, левая нога дышит вперед. Правую пять опускаем, Фиксируем положение. Поехали вдох, поднимаемся. Вдох и выдох руки назад до себя. Вдох, поднимаем. До крайней точки доходим, выдох опускаем. Поехали. Собака у нас завис. Блише. Поздний боковой дверь. и поза ребенка можно руки перед собой а можно руки завести назад да. ищите как вам удобнее так чтобы позвоночник был расслаблен входим в продолжение если бы вниз Левая нога, пятка опускается. Можно а, завести правую руку за правое колено, правую ногу. То есть можно сделать вот так. Можно ставить руку на прежнюю листью. Поднимаем левую. То есть диагональ 45 градусов своей ногой я по Опускаем руку. Поднимаем пятку. Собака вниз. Поза восьмиточек. Собака вверх. Собака вниз. Левый нога же вперед. Правая пятка на пол. Можно так. Можно так. Работу поднимаем, поднимаем по 45 градусов. Дышим. Смотрим на левую ладошку. Опускаем руку. Поднимаем пятку. Собака ворвана. Поза восьмиточек. О, собак Собака теперь либо ногами медленно подходим к рукам либо прыжком немножко согнули колени руки на полу правая рука идет к левой угу. левая рука поднимается наверх одну линию с правой рукой, это такая скрутка, дышим, смотрим на левую руку, mm -hmm. опускаем левую руку, другая сторона, Поднимаем. Все Руки в монастырь, и колени мы не распрямляем. Руки вверх над собой, колени не согнуты, Копчик подкручиваем. И теперь мы распрямляемся. Вдох, прогиб назад. Дышим. стыдно